Привет! Если вы хотите массово получить данные из Majestic по списку страниц или сайтов, с этим отлично справится Netpeak Checker. Для получения данных этого сервиса вам нужно добавить свой API-ключ с доступными лимитами в программу. Получить его можно по ссылке в настройках. Кстати, у нас вы можете получать информацию и из свежего индекса, и из исторического, что поможет увидеть изменения со временем по собранным характеристикам. Затем выберите параметры на боковой панели – Можете выбрать не только Majestic, но и другие сервисы для анализа, которых у нас более 20, И нажать на кнопку старт. В интеграции с Majestic можно получать данные для комплексного анализа обратных ссылок и статистику по уникальным метрикам этого сервиса, например Trust Flow или Citation Flow для доменов или отдельных страниц. Как только программа закончит сбор данных, вы можете сортировать и группировать результаты по любому из полученных параметров прямо внутри этой таблицы, как вам нужно. Например, чтобы провести конкурентный анализ или отобрать лучшие площадки для получения ссылок или выгрузить любой другой необходимый отчет.